Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Мы продолжаем наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, зубы, стройную фигуру и легкую походку. Одним из этих представителей является витамины группы В, которые важны для организма всем. Например... Витамин В2 – рибофлабин. Это витамин красоты и молодости. Он обеспечивает упругость кожи, замедляет процессы старения, а также помогает полноценно усваиваться пищи. Все витамины этой группы взаимосвязаны, поэтому так важно полноценное и здоровое питание. Недостаток витамина В2 приводит к проблемам с кожей, ухудшению зрения, депрессиям и частым нервным срывом, снижению иммунитета. Особенно важно увеличить количество этого витамина, поступающего с пищей, если часто проявляется вирус герпеса, появляется нарыв или даже фуромбулы. Симптомами недостатка витамина В2 также являются морщинки над верхней губой, морщины или трещины уголка окуп, покраснение век, ощущение жжения глазных ябл, шелушение уже на кончике носа, повышенная жирность волос, ухудшается работа мозга, снижается концентрация внимания и памяти. Как и все витамины группы В, витамин В2 в наибольших количествах содержится в пивных грощах, печени рыб и животных, говядине, яичных желтках.